итак привет друзья с вами опять михаил немов посмотрим как можно сделать печку из кирпича поменьше вот здесь у меня сетка можно посмотреть ее размер 13 миллиметров ячейка точнее сантиметр да. ну, сантиметрах отменяем control z и то нам нужно сделать. Здесь у меня заготовочки для внутренней части печи. Это кирпич обычный, печной. Размер у него 250 на 120 на 65. У нас 65 миллиметров плюс ряд, плюс шов получается 70 миллиметров. Итого у нас высота ряда. вот Мы смотрим на свойства кирпича. Высота ряда 7. У будущего кирпича Та же самая высота, но здесь, здесь кирпич будет 11 Вот такая ситуация. 11 мм. Это получается сам кирпич 10 мм плюс 9 да. угу. 10 сантиметров плюс 1 сантиметр шов условно раствора. На самом деле там так и получается. Потому что кирпич не ровный. Okay. Теперь что нам нужно сделать? Вот Кирпич мы уже сделали узенький. Вот он. Ctrl-Z И нам нужно изменить сетку. Смотрим вид. вид, Параметры сетки. Сетка и фон. Раз и вот здесь мы видим вот этот параметр, нужно изменить на 11 горизонт и соответственно 11 вертикаль. Мы работаем в сантиметрах опять же. Шаг условный, интервал 5. Ну да, будет бить примерно посередине. Можно сделать пять с половиной, ругается, вот так, вот так, угу. в общем здесь просто опять вбиваем и все, окей, поехали, вот она, сетка изменилась, отлично мы мы Alt жмем, Сейчас вот указатель. Жмем Alt. Берем свойства этого кирпича. Что за свойства? Ну, здесь я просто выбрал окрашивание кирпича под <с сосну вертикально. На самом деле здесь есть опция кирпич старый. Но он показывает в моем архикаде почему-то очень темный цвет. Так, окей. И приступаем. Вот это нам надо удалить, потому что это другой размер был. И поехали. Стена. Так. Ну, почему-то выше получается. А ну-ка вернемся в свойства стены. Ага. 13, 11 надо ставить, окей, okay. вот он кирпичик наш, красавчик, хорошо, ага так, здесь мы сносим, здесь продолжаем, Если неудобно, можно здесь вот так поставить. Угу. Так, теперь будем сюда вставлять большие кирпичи. Что с ним надо сделать? У него другой совершенно формат, но почти подходит. Вот, пожалуйста. Первый ряд мы закладываем полностью. На самом деле это надо делать с порядочкой, то есть с перевязкой швов вот таким вот образом. Разумеется, кирпич будет чуть длиннее. где придется его откалывать возможно отпиливать И так закручиваем получается вполне перевязанный ряд ну в общем готова отлично копируем alt идем наверх Ctrl и стрелка вверх второй этаж рисуем его здесь видно первый ряд поэтому ошибиться невозможно для этого надо очень сильно постараться здесь Здесь у нас будут стоять прочистные дверки. Здесь будет поддувало, угу. И краткая. Бакспейс. Половинка. Буква С. Стена. Поехали. Вот. У меня здесь заготовленный из библиотечных элементов. Вот он стульчик. Жмем сюда, вот они у меня прочистные. Окей. И опять же мы их сейчас будем хитро ставить. Вот, вот этот курсор надо поставить на безузловую. Ориентирование курсора. То есть теперь будем полностью вручную ставить. Выделить. Хватаем прочисточку. Тащим сюда. Оп. Стоит. Хватаем вторую. Оп. Готово. И поддувальная дверка. Есть. Хорошо. Что у нас в дальнейшем? В дальнейшем нам нужно идти Ctrl стрелка вниз и схватить вот эти вот замечательные перегородочки. Ctrl Z а, Ctrl-X. Сняли. Ctrl-стрелка вверх. И мы здесь их ставим. Ctrl-V. Есть. Теперь. Хватаю. Тащу сюда. Я просто заготовил заранее. Ага. Они у нас здесь не Подходят. Что делаем? Во-первых, двигаем сюда. Ага. Отлично. Во-вторых, вытягиваем это ну, условно до сюда. Готово. В-третьих, увеличиваем подъемный канал до размеров 18 на 13 сантиметров. Повторяем. Оп. Ну, опять же условно ее вытягиваем Ctrl-Z ага, готово в принципе по таким алгоритмам можно построить любую печь сначала на мониторе а затем на фундаменте что нам хочется нам хочется посмотреть как это выглядит правильно жмем f5 ой ссори f3 f3 нажимаем смотрим как это выглядит Это выглядит наоборот угу. Вот теперь F5 обновляем все. Вот пожалуйста. Пичечка. но мы же с вами понимаем, что вот это только эски спасиму нам нужно. подъемные каналы пока убрать то есть разделки подверточные подверточные разделки встают на пятый ряд то есть первый сплошной второй третий четвертый для подворачивания дыма очень часто здесь накапливаются горки залы которые мешают тяги поэтому никак не меньше трех рядов на подъем на подвертку, а вот, потом уже ставятся подверточные кирпичи вот сюда и продолжается с перегородочками. В принципе можно сохраняться, здесь вот можно назвать как хочешь, но я назвал уже как рабочий конкретный проект и жму сохранить. Оп все существует, да, конечно, заменяем. В принципе, благодарю за внимание. Вот так можно продолжать печку. Прорисовка одной печи у меня занимает в среднем 3-4 часа. Сначала показал. <связь> Всем привет! Что хочу добавить? Добавить хочу Момент интересный. Жмем мы F3. Так. А потом есть еще в Архикаде интересная фишка. F6. Раз. И теперь у нас происходит фотоизображение в разных версиях программы. Можно установить разные текстуры, и будет как вживую все смотреться, очень даже приятно. Компьютер загружен, ждать приходится некоторое время. Ну вот в принципе тени здесь есть, такая простенькая версия фотоизображения. До новых встреч, друзья. Удачи вам в творчестве, тепла.